В Сербии побывал, значит, министр обороны Китая. Это очень внимательно надо слушать. После встречи министра обороны Китая Фэй Хэн Хэ и президента Сербии Учича Значит, вот этот Хэ Фенхе заявил, что китайские военные никогда не позволят повторить историю с бомбардировкой посольства своей страны в Югославии. А саму эту историю в Китае не забудут никогда. Для кого он это Для Сербии, конечно, нет. Нет, ну и для Сербии тоже, поскольку хотят всосать вот в этот водоворот, в свой, в этот один поезд, да, один путь. И путь этот на кладбище для всех народов, кроме китайского. Так вот, о чем он говорит? Он говорит для ватников, для российских в том числе ватников. Мы вас защитим. Американцев боитесь? Так мы вас защитим. Вот о чем он говорит, этот черт. Так что они вас защитят. И... Китай подписал с Ираном соглашение о стратегическом партнерстве на 25 лет. Но Китай до этого с Ираном подписывал о ГАЗе, соглашение кинул Иран. В общем, когда подписывают соглашение с Китаем, нужно понимать, что они действуют в соответствии со своими стратегиями Им выгодно а, это соглашение реализовывать, они будут реализовывать. Невыгодно, значит, они не будут. Вячеслав, если Китай решит обеспечить свою валюту золотом и начнет создавать золотой юань, сильно ли это укрепит Китай на мировой арене? Я думаю, что никакой золотой юань никого не укрепит. Во-первых, нет стабильной цены на золото, да? во-вторых, бессмысленно, я думаю, Китаю он рассчитывает почему-то. На да, да. большой золотой запас. Китай скупает золото, чтобы ну, этим золотым запасом можно было похвастаться перед США и помериться золотым запасом, у кого он длиннее. Да? Так вот, там тоже все, не все в порядке. Вы помните, сколько было скандалов, когда из золотого запасника Китая попадали слитки куда-то, распиливались, а внутри оказывалось, оказывались другие металлы и так далее. Очень, очень много вокруг этого фигника всякой. Да? Я думаю, что и, и золотой юань будет таким же. Китай совершенно невыгодна твердая валюта. Зачем? Благодаря тому, что у... В юане такая волатильность, Китай грабит всех, в том числе и Россию. И очень здорово грабит, представляете? То есть в ценные бумаги, в юань вкладывают наши с вами деньги, путинцы, а потом убытки миллиардные. А куда эти идут миллиарды? никуда. Это, знаете, как анекдот биржевой, очень часто рассказывает, Когда мужик своему брокеру, который просрал все, говорит, это да что ж. Это я потерял все деньги. Тут, говорит, ну да. Все, мои деньги исчезли. Он говорит, ну почему они исчезли? Просто они теперь принадлежат кому-то другому. Так что есть закон сохранения вещества и энергии. эти деньги, которые украли у нас, они принадлежат теперь кому-то другому. Я думаю, что это люди из Центробанка и это люди из Китая. Понимаете? Потому что вкладывают в юань. И делать золотой юань и делать стабильную валюту Китаю точно не выгодно. Просто вообще не при каких обстоятельствах. Но и золото не спасет от волатильности.